Здравствуйте, дорогие друзья! В сегодняшнем нашем видео мы хотели бы рассказать о пяти самых легендарных модах по нашему мнению. Пятое место в нашем топе занимает вейп, о котором мечтали все парильщики из бородатого 2014 года – Inokin SVD. Мод был способен работать от аккумуляторов типа размеров 18650 и 18350. Обладал регулировкой мощности от 3 до фантастических 15 ватт, в него был встроен омметр, была индикация зарядки и отсечка в 25 секунд. По мнению экспертов из 2014 года, именно 25-секундную затяжку мог сделать настоящий вейпер на своем сигаретнике. Четвертое место занимает легендарный мод для новичков iJust от компании Leaf. Моды славили своей простотой, бешеной функциональностью, отличной вкусопередачей, большим количеством различных испарителей и всегда радовали приемлемой ценой. Также мод отличался своим качеством исполнения. Единственной слегка неудачной моделью был второй iJust, так как встречались версии с не очень надежной кнопкой. Третий мод в этом списке знают все парильщики из 2015 года. А речь пойдет о знаменитом устройстве от компании JoyTech под названием Eric viquity этот небольшой кирпичик моментально покорил сердца всех вейперов планеты. Он отличался от конкурентов своим размером, крепким и невероятно прочным корпусом, а также потрясающей производительностью и большим функционалом. Буксмод с легкостью поднимал сабомные намотки до 0,1 Ома, а максимальная мощность достигала 60 Вт. Но некоторые умельцы ставили прошивки и увеличивали максимальную мощность до 75 Вт. Серебряной медалью нашего топа мы смело награждаем один из самых необычных и мощных модов – Wismac RX200. Необычный дизайн и небольшие габариты содержали в себе неистовую мощь в 200 Вт и бешеную производительность. Вейп работал от трех аккумуляторов 18650. Спустя некоторое время после выхода устройства начали появляться прошивки, которые увеличивали мощность устройства до 250 Вт. Ну и первое место мы с гордостью вручаем драгу. Мод с самого начала все крестили дешевой версии ДНА. Благодаря официальной программе вы можете настроить не только температурный контроль, но можете взаимодействовать с меню, поменять все надписи и шрифты и делать практически все, что вы хотите. Спасибо за просмотр, с вами был Сигарет Нербай и до встречи на нашем канале. Также не забывайте нажимать на колокольчик, чтобы быть в курсе всех наших новых видео и подписывайтесь на наши социальные сети, все ссылки есть под видео в описании.